И мы узнали об этом, потому что Элон Маск, которому сейчас принадлежит Твиттер, сообщил в Твиттере, что Apple может удалить Твиттер и из App Store, и это, конечно же, положит конец Твиттеру. И всегда и везде Apple помогает китайскому правительству. Но Тим Кук не упоминает о том, что большая часть денег и практически все технологии, значительная часть которых была украдена, поступили из Соединенных Штатов. Вопрос фактически заключался в следующем. Вы богатеете, ведя бизнес с кровожадными диктаторами. Его это не беспокоит. Что мы на самом деле делаем, мистер парень из Нью-Йорк Таймс? Мы добиваемся мира во всем мире через мировую торговлю. О, oh, очень умная пародия на полуправду и ложь. Итак, в первой категории верно, что Китай намного богаче, чем был 30 лет назад. Это бесспорно. Но экологическое лидерство Китая – это неспорное утверждение. Тим Кук говорит нам в этом ролике с невозмутимым лицом, что китайское правительство является образцом бережного отношения к окружающей среде, и это совершенно нелепо. Китай – полная противоположность этому. Он является величайшим нарушителем окружающей среды. Китай – самый большой загрязнитель в мире. Безусловно, ни одна страна не приближается к нему, не только по выбросам углекислого газа. Они строят новые угольные электростанции, но и по пластмассам в океане, по тяжелым металлам в земле, загрязняющим землю и воду. Китай лидирует в группе. Никого рядом нет. Это широко известно. Так что если вы утверждаете обратное, вы просто лжете. И Тим Кук абсолютно прав. Но вопрос в том, почему он лжет. Почему Apple как компания и ее генеральный директор в этом ролике и многие другие чувствуют необходимость прикрывать коммунистическую партию Китая? Почему она чувствует необходимость помогать коммунистической партии Китая угнетать собственных граждан? Это хорошие вопросы. Сегодня мы связались с Apple. Мы хотели услышать их версию событий. Мы не получили ответа. Поэтому вместо этого мы приведем вам самое последнее объяснение Тима Кука. Это относится к прошлом году. Вот оно, вас критиковали за то, что вы не высказывались по вопросам прав человека, например, в Китае и других странах. Я думаю, с этим борются многие компании, которые ведут бизнес в Китае. Ряд компаний, как вы знаете, покинули Китай. Что вы думаете по этому поводу? Я думаю, что мы как бизнес несем ответственность за то, чтобы вести бизнес в как можно большем количестве мест, потому что я думаю, что бизнес – это огромный катализатор. Я верю в то, что сказал Том Уотсон. Мир во всем мире через мировую торговлю. Когда вы работаете за пределами США в любой стране мира, вы должны осознать, что существуют другие законы. И это часть как сложности, так и красоты мира в том, что у каждого есть свои собственные законы и обычаи. Есть причина, по которой этот парень руководит самой ценной компанией в мире. Там есть талант. Обратите внимание на полное отсутствие оборонительности. Таким образом, помогая китайскому полицейскому государству подавлять мирные протесты танками. Это не грех, это добродетель. Это удар по миру во всем мире. Таково было объяснение Тима Кука. В любом случае, объяснил Кук, вы должны следовать законам тех стран, в которых вы работаете. Все очень просто. Вы же не хотите нарушать закон. Хорошо. Давайте продолжим этот стандарт. Здесь, в Соединенных Штатах, где находится штаб-квартира Apple, свобода слова – это закон. Это первый закон. Это первая гарантия в нашем биле о правах. И все же, как ни странно, для компании, которая утверждает, что уважает местные обычаи. Apple сделала гораздо больше, чем положено для ликвидации свободы слова в Соединенных Штатах.